Если у вас в доме или квартире холодный скрипучий пол, вас спасет теплый бетон от пластблока. Сухая смесь теплый бетон укладывается легко и быстро, делает ваш пол теплым, ровным и бесшумным. Теплый бетон от завода Пластблок. Звоните!